По-прежнему, одним из самых надежных способов хранения данных является не защита сервера программными, физическими и административными средствами, а обычное шифрование данных. В этом случае сохранность данных зависит не от множества внешних факторов, а от стойкости алгоритмов шифрования. Популярные алгоритмы шифрования на данный момент такими и являются. Для шифрования данных в Linux применяется бесплатный пакет GnuPG. По умолчанию он уже установлен в системе. В случае отсутствия пакета его можно установить из базового репозитория. Давайте переключимся на консоль и проверим наличие этого пакета в нашей системе. Ну, pg. Да, он у нас уже установлен. Install it. Перед началом работы давайте также посмотрим версию этого пакета и какие алгоритмы поддерживаются. Для этого выполняем команду gpg version. Видим версию и какие алгоритмы у нас поддерживаются. В Gnope применяются две популярные криптографические концепции. первое это симметричное шифрование. В этом способе применяется секретный пароль, который используется для шифрования данных и расшифровки. Это самый простой способ, но не лишенный недостатка. Зашифрованные данные можно передать по открытым каналам передачи данных, потому что без пароля к ним никто не получит доступ. Ну, как безопасно передать пароль на другую сторону, чтобы наши данные могли расшифровать. И второе – асимметричное шифрование. Этот способ призван решить проблему первого. Он сложнее, но именно его обычно применяют. В основе этого метода шифрования лежит концепция открытого секретного ключа. Вы генерируете два ключа, открытый и секретный. Открытый вы свободно распространяете, и любой, кто хочет вам прислать зашифрованные данные, шифрует их вашим открытым ключом. Расшифровать эти данные вы сможете своим секретным ключом, который есть только у вас, и вы не должны его кому-либо давать. Разбирать шифрование мы начнем с симметричного, Шифрование шифрования более простого метода. Давайте зашифруем э, мы расшифруем данные с помощью этого метода. Для этого выполним команду gpg с опцией "-c", которая сообщает, что нужно использовать симметричный режим шифрования. Далее мы указываем файл, который необходимо зашифровать. По умолчанию применяется алгоритм cast5, который можно изменить с помощью опции цифралга. Посмотреть все доступные алгоритмы можно в любой момент в выводе команды gpg-version. Собственно, эта команда у нас сейчас на экране была выполнена. Давайте посмотрим мой домашний каталог, какие файлы у меня здесь есть. У меня здесь есть файл MyFile, который, допустим, хранит все какие-то очень секретные данные, их нужно зашифровать. Что для этого нужно делать? Для этого нужно набрать команду gpg-c и название этого файла. В процессе выполнения команды необходимо будет придумать и ввести пароль, с помощью которого будет зашифрован этот файл. Этот пароль необходимо будет ввести, чтобы расшифровать его. В будущем в каталоге с оригинальным файлом будет создан зашифрованный файл с расширением gpg придумываю пароль еще раз его повторяю все наш файл зашифрован проверяю свой домашний каталог вижу появился еще точно такой же файл но у него появился расширение gpg это как раз зашифрованный файл обычный файл я могу свободно просмотреть той же самый утилиты CAD, а вот зашифрованный файл просмотреть мне не получится. На экран будет выведен непонятный набор символов. Все правильно, потому что файл зашифрован и теперь, прежде чем его можно будет просмотреть, его необходимо будет расшифровать. После передачи файла в удаленную систему, его необходимо будет расшифровать. Для этого в команде gpg с помощью опции "-o", указываем имя для файла, который будет после расшифровки. А с помощью опции "-d", указываем зашифрованный файл, который будем расшифровывать. Давайте переключимся на консоль другого сервера. Сервером называется WordPress, куда я скопировал свой зашифрованный файл. Его можно различным способом сюда было передать. Как и шифрованным, так и открытым, потому что он зашифрован. Поэтому можно, в принципе, и по не зашифрованным каналам. Передачи данных передавать. Ничего с ним не случится. Проверяем содержимое. Да, это вот как раз тот самый наш же зашифрованный файл. И теперь его нужно расшифровать. Это делается с командой gpg-o. В эту опцию мы указываем название файла, который будет после того, как он будет расшифрован. Пусть он будет как оригинал называться также myfile и с помощью опции минус d мы указываем файл который мы будем расшифровывать myfile.gpg этот файл будем расшифровывать и теперь нам нужно ввести тот самый секретный пароль который мы вводили когда мы шифровали этот файл я его ввожу и все проверяю содержимое моего домашнего каталога вижу что появился файл myfile проверяю это, содержимое этого файла да, все верно, мы расшифровали файл, myfile.jpg и получили оригинальный файл с секретными данными. Вот так вот просто использовать симметричный метод шифрования. Теперь давайте разберем асимметричный метод шифрования. Использовать его немножко сложнее, чем симметричный. Весь процесс я разбил на 4 шага, и мы сейчас по каждому шагу пройдемся. Шаг номер один – это генерация пары публичный секретный ключ. Используемый метод асимметричного шифрования начинается с генерации пары ключей, открытого и секретного. Для этого используется команда GPG с опцией GenKey. Давайте переключимся на консоль и начнем процесс генерации пары ключей. В процессе выполнения команды необходимо будет ответить на ряд вопросов. В первом вопросе нас спрашивают, какой тип ключа мы хотим использовать. Для большинства пользователей будет достаточно значение по умолчанию, поэтому я здесь ничего трогать не буду. Нажимаю клавишу Enter, перехожу на следующий шаг. Здесь нам нужно выбрать размер ключа. Значение может быть от 1024 до 4096 бит. Я ставлю значение по умолчанию, то есть 2048 бит. Вполне нормальная длина ключа. Нажимаю Enter, перехожу на следующий шаг. Здесь нам нужно ответить на следующий вопрос, как долго ключ будет рабочим. Никакой период времени я здесь указывать не буду, просто нажму Enter. И теперь нужно подтвердить правильность введенных данных. Я клавишу Y нажимаю и Enter. Данные подтверждаю свои введенные. Теперь нужно указать идентификационный номер для ключа, по которому его можно будет отличить от других ключей. Обычно это имя и e-mail адрес владельца ключа. Ввожу здесь свое имя, Enter, ввожу e-mail адрес linuxbox.company.ru. пусть такой вот будет. Нажимаю Enter, комментарий я никакой добавлять не буду, Enter. Нужно подтвердить правильность введенных данных. Нажимаю «О», «Enter» и теперь нужно ввести секретную фразу для защиты нашего секретного ключа. Эту секретную фразу, кроме вас, никто не должен знать. Ввожу, подтверждаю ее еще раз, нажимаю «Enter» и пошел процесс генерации нашего ключа. Не всегда процесс генерации ключа происходит гладко. Иногда на экран может быть выведено вот такое вот сообщение. Оно говорит о том, что недостаточно энтропии, чтобы продолжить процесс генерации. Это вот такая особенность случайной генерации <coughs> в Linux. Что же можно сделать, чтобы генерация продолжилась? Сделать можно следующее. Открыть еще консоль к этому серверу, переключиться на эту консоль. Я эту консоль уже открыл. И какую-нибудь активность в операционной системе проявить. Например, можно с помощью лс лир посмотреть каталог юзер там много каталогов файл систем будет достаточно хорошо нагружена в ходе выполнения этой команды и это должно быть достаточно для того чтобы процесс генерации ключей продолжился да все в порядке наши ключи сгенерировались любая конфигурация кнопки хранится в домашнем каталоге в каталоге .gnu.pg здесь созданы соответствующие файлы, в которых а, все хранится. Проверить наличие ключей в системе можно командой gpg-list-case. Да, наш ключ присутствует. Вот мы только что его сгенерировали. Его ID, Евгений, email, адрес. То есть По, вот, по, эт, по этим данным можно будет обращаться впоследствии к этому. Ключу, чтобы его как-то можно было идентифицировать, потому что в системе может использоваться много ключей. Очистим экран и переходим на шаг номер два. Шаг номер два это экспортирование публичного ключа. Перед использованием вашего публичного ключа другими пользователями его необходимо будет экспортировать. По умолчанию ключ экспортируется в бинарном формате, что не всегда удобно. С помощью опции «Armor» мы получим наш публичный ключ на консоль, откуда его можно уже скопировать и отправить по почте, или выложить просто на свой сайт, как обычно многие пользователи делают. Давайте экспортируем наш ключ. Опцию «Armor» добавлю для того, чтобы наш ключ просто был на экран в виде обычного текста. Выведен «Экспорт» и вот указываю, какой ключ я хочу экспортировать. ID моего ключа Евгений или email адрес я просто имя свое ввожу. Это позволит однозначно определить, какой ключ мы хотим экспортировать. Но у меня он в любом случае только один в системе, так что проблем не возникнет. Нажимаю Enter и получаю свой публичный ключ на экран. Я его просто копирую в буфер обмена, выделяю полностью и копирую. Все, процесс экспортирования на этом завершается и мы переходим на шаг Номер три. Шаг номер три – это импорт публичного ключа в удаленной системе. Переключаемся в другую систему, систему WordPress, и здесь нам необходим будет импортировать наш ключ системы Linux Box. Но для начала нужно будет тоже сгенерировать пару ключей, секретный и публичный ключи. Выполняю команду gpg GenK. Enter. Длина Та же самое будет, срок работы ключа я не буду никакой здесь указывать, подтверждая правильность введенных данных. Дмитрий пусть будет и Дима WordPress. Company.ru. Company Комментарий никакой, подтверждаю правильность введенных данных, пароль на секретную фразу. Все то же самое, как и на машине Linuxbox. Здесь, наверное, тоже недостаточно энтропии. Открываю еще одну консоль к серверу WordPress и тоже здесь какую-нибудь активность в файловой системе нужно проявить. Например, можно ту же самую команду lslir выполнить для каталога user. Файлов здесь с каталогами много. Этого должно хватить в операционной системе. Так, выполнение одного раза команды было недостаточно в системе WordPress. Давайте повторим. Даже пару раз сейчас сделаем для надежности. Посмотрим пока, что там происходит. Здесь ничего не происходит хорошего для нас. Такое своеобразное шаманство. Давайте просто корень укажем. Переключаемся обратно. Пошел наконец-то процесс генерации ключей в системе WordPress. Пришлось немножко больше поработать в системе. Если у вас графический интерфейс открыт был бы в Linux, то можно было бы просто там понажимать мышкой. Это тоже должно было бы хватить. Но поскольку у нас консоль, то нужно было именно что-то файлы системе сделать. Мышкой мы здесь понажимать не можем. Все, сгенерировали тоже пару ключей. Теперь нужно посмотреть, что у нас есть. Так, vim, BoxKey. Создаем обычный пустой файл. Туда копируем публичный ключ системы LinuxBox. Сохраняем этот файл. И импортируем его. GPG, import и название этого файла, в котором наш публичный ключ системы LinuxBox хранится. Все, GPG imported один. Все нормально, мы импортировали. gpg list case. Да, видим здесь, он у нас, видите, в списке появился. Импортированный ключ. Теперь после импорта его необходимо будет активировать. Для этого необходимо перейти в режим редактирования этого ключа. Как же это можно сделать? Для этого есть команда gpg-edit. И название ключа, в режим редактирования которого мы хотим перейти. В данном случае это ключ с ID Евгений, то есть ключ, который мы сгенерировали в системе Linux LinuxBox. Мы попадаем в специальный интерфейс. С помощью команды Help можно получить справку по доступным командам. В этом интерфейсе в будущем вы какие-то команды можете захотеть использовать. Для начала нужно вывести будет отпечаток ключа и сравнить его с отпечатком ключа из целевой системы. Для этого есть команда FPR. Вот мы видим отпечаток ключа публичного пользователя Евгений. Как же его можно сравнить с отпечатком ключа из целевой системы? Ну, Например, просто позвонить этого пользователю этому пользователю и попросить сообщить его по телефону и сравнить просто. Если все совпадает, то все нормально. Ключ можно верифицировать. Как же это происходит? Это происходит командой sigan. Enter. Еще раз смотрим, что мы здесь хотим верифицировать и подтверждаем, что да, действительно мы хотим это сделать. Нажимаю Y. Теперь нужно ввести будет пароль для секретной фразы пользователя Дима. Вводим секретную э, фразу для нашего секретного ключа. И все вроде как нормально. Завершилось. Ничего на экран плохого не было выведено. Значит, скорее всего, все хорошо. Проверить можно командой чек. Смотрим. И видим. self signatur То есть, все нормально. То есть, все под... верифицировано. Все можно теперь использовать. Этот публичный ключ. Для того чтобы шифровать данные для пользователя Евгения Евгений в системе Linux Box. Ну и, собственно, чтобы в системе Linux Box шифровать данные для пользователя Дима, который в системе WordPress у нас находится, нужно тоже будет здесь экспортировать публичный ключ пользователя Дмитрия, импортировать его в системе LinuxBox. Давайте отсюда выйдем, Save Changes. Да, конечно, сохранить все изменения, которые мы здесь сейчас произвели. Давайте сейчас тоже импортируем свой публичный ключ. GPG Armor Export Dmitry. Получаем публичный ключ пользователя Dmitry из системы WordPress. Копируем его в буфер обмена. Переключаемся в систему Linuxbox. Создаем тоже какой-нибудь файл текстовый. Куда мы его вставим? Сохраняем этот файл. И теперь его можно будет смело импортировать в систему. Это команда gpg. импорт. И название файла, в котором со содержится публичный ключ. Все, импорт это один, все нормально. Теперь нужно будет в режим редактирования этого ключа перейти. Edit key. Дмитрий. Все, мы вроде как туда подключились. FPR команда. Проверяем. Отпечаток для этого ключа. Можно тоже будет пользователю Дмитрий позвонить. И по телефону проверить, все ли в порядке. Если все в порядке, то команда SIGAN. Подписываем, верифицируем Y. Все в порядке. Секретную фразу для секретного ключа. Все чек. Да, вроде все в порядке. Quit. Сохраняем изменения, которые мы здесь произвели И все. Фактически пользователи Евгений из системы LinuxBox и пользователь Дмитрий из системы WordPress обменялись между собой публичными ключами. Теперь они могут друг для друга шифровать какие-нибудь файлы методом асимметричного шифрования и передавать их по открытым каналам передачи данных. То есть все в порядке. Все, мы очищаем экран, переходим в систему WordPress. И теперь мы переходим на Последний шаг, шаг номер четыре. Шифрование и расшифровка данных. Шифрование и расшифровка данных происходит по простой схеме. Например, для того, чтобы зашифровать данные для пользователя Евгений, вам необходим будет его публичный ключ. Его можно скачать по открытым каналам передачи данных. Публичный ключ доступен для всех, и его защита не требуется. В свою очередь, пользователю Евгении, чтобы расшифровать данные, зашифрованные его публичным ключом, понадобится его секретный ключ, который должен храниться в надежном месте. Давайте зашифруем файл MyFile для пользователя Евгений. Зашифрованный файл получит имя myfile.gpg. Смотрим домашний каталог, есть здесь файл, у меня MyFile, в котором, допустим, какие-то секретные данные у нас содержатся, и мы его сейчас зашифруем. Как же это можно сделать? Для этого используется команда вся та же, gpg, О, output myfile.gpg, то есть выходной файл после шифрования будет иметь имя myfile.gpg. Это нормальная практика к шифрованным файлам расширения GPG. Добавлять. E-encrypt, то есть мы сейчас операцию шифрования будем проводить. И R-reciпиент, получатель. Кто получатель этого файла будет? Мы его шифруем для пользователей Евгений. У нас есть его публичный ключ уже в базе, поэтому все хорошо пройдет успешно. И какой файл мы будем шифровать? Все, я выполнил команду. Проверяю домашний каталог. Появился у меня здесь myfile.gpg. Давайте для наглядности попробуем утилиты CAD просмотреть. И видим, что на экране какой-то мусор непонятный. Это все в порядке. Это значит, файл зашифрован. Теперь, чтобы его просмотреть, понадобится его сначала расшифровать. И никак иначе. Теперь его нужно передать в систему Linux Box, где работает пользователь Евгений, для того, чтобы он мог расшифровать этот файл своим секретным ключом. Я для этого воспользуюсь утилитой scp. MyFileGPG и куда я его передаю 192 168 79 129 ввожу пароль все я вот туда скопировал переключает в систему Linuxbox вот мой зашифрованный файл myFileGPG и теперь его нужно будет расшифровать для этого используется вся та же команда gpg о output выходной файл будет у меня myFile После того, как он будет расшифрован, у него будет такое имя. И D. Decrypt. Что мы будем расшифровывать? MyFile.gpg будем расшифровывать. Я выполняю команду. И теперь нужно будет ввести мне секретную фразу для моего секретного ключа. Я ввожу этот пароль. И все. Encrypted 2048 бит. Все в порядке. Расшифровалось. Просматриваю домашний каталог и вижу, появился файл MyFile. Пытаюсь его просмотреть. Да, все, я его расшифровал. Вот обычный текстовый файл с какими-нибудь там секретными данными. Все отлично работает. Как видим, асимметричный метод шифрования использовать немножечко сложнее, чем симметричный. Нужно четыре шага пройти последовательно первое это генерируем пару ключей секретный и публичный секретный мы храним в надежном месте и используем его для того чтобы расшифровать данные которые для нас кто-нибудь шифрует нашим публичным ключом публичный ключ мы можем свободно всем раздавать для этого его нужно будет экспортировать и выложить либо на свой сайт либо просто по почте отправить шаг номер три это Пользователь, который для вас хочет зашифровать какие-нибудь данные, импортирует ваш публичный ключ в свою систему, верифицирует его. Для, того, для этого он может вам просто позвонить и вы по телефону сравните отпечатки. Для публичного ключа то, что у него и то, что у вас в системе. Если все совпадает, то он может его смело верифицировать и использовать этот публичный ключ для того, чтобы в будущем для вас шифровать какие-то данные. Ну и шаг номер четыре – это уже шифровка и расшифрование уже данных в вашей целевой системе. Данных, которые для вас кто-либо зашифрует вашим публичным ключом. То есть схема достаточно прозрачная и никаких проблем здесь возникнуть не должно. Теперь давайте мы поговорим немного о других вещах, которые также могут понадобиться в работе с GNUPG. Создание сертификата отзыва. После создания пары публичный секретный ключ можно и очень желательно создать сертификат отзыва для публичного ключа. В случае, если злоумышленник узнает пароль или вы просто потеряете секретный ключ, сертификат отзыва будет использоваться для того, чтобы сообщить окружающим, что публичный ключ больше не действителен. Для этого сертификат отзыва нужно будет загрузить на сервер ключей, через который обычно происходит распространение своего публичного ключа. Давайте выполним команду gpg-list-case. Вот наш публичный ключ и вот его ID. Я его копирую в буфер обмена. И теперь давайте его закачаем на публичный сервер ключей. Как это можно сделать? С помощью опции k мы указываем публичный сервер ключей. С помощью опции sendKey сообщаем, что ключ необходимо отправить на сервер. То есть gpg, k-server, pgp, mid известный сервер, куда мы закачаем. send SendKey и указываем в этой опции ID нашего ключа. Закачиваем его. И теперь можно проверить наличие его на этом сервере. gpg. case okay, server PGP. Search. case И указываем наш здесь email адрес. Комп. Да, найден наш ключ. Вот его ID. Он совпадает с ID публичного ключа в нашей целевой системе. Все в порядке. Отсюда выходим. Теперь любой желающий может ваш публичный ключ а, скачать с публичного сервера ключей. Для этого будет команда использоваться gpg, сервер Указываем сервер, с которого хотим качать. Meet.edu. И вместо уже sendk указывается refk. Refk.exe. И ID ключ, ключа нашего вот такой командой. Вот, видите, ничего не изменилось потому что этот ключ публично у нас уже есть в системе, поэтому ничего не произошло. Но в других системах, в которых вашего публичного ключа нет, все пройдет гладко, и он будет скопирован в систему. Теперь давайте представим ситуацию, что наш секретный ключ скомпрометирован или просто потерян. И, следовательно, нет больше смысла шифровать данные публичным ключом, который входит в эту пару ключей. Давайте сгенерируем сертификат отзыва. GPG О. О сертификат отзыва будет называться вот так, пусть называется. Опция GenRevog. И указываем ID нашего ключа. Просто по имени обращаемся. Подтверждаем наши намерения выбираем причину я выберу третий пункт кейс no login user то есть ключ больше не используется давайте здесь еще описание введем все нажимаю y enter секретную фразу ввожу для секретного ключа моего все, revocation, сертификат created, все нормально, создан. Теперь я смотрю свой домашний каталог, вижу здесь файл вот такой, Евгения АСЦ. Это мой сертификат отзыва. Теперь этот сертификат необходимо импортировать. gpg, импорт Евгения. Все, я его импортировал. проверяю команду list case. Да, видим, видите, публичный мой ключ, револки. То есть все, он отозван, он больше не действительно, его нельзя использовать. Ну и теперь, соответственно, отозванный ключ на публичный сервер ключей нужно закачать. Давайте gpg, keyserver сервер, pgp, med.edu, send.key, закачиваем. Так, и нужно будет ID нашего ключа. Все, закачиваем наш отозванный ключ. И давайте переместимся в другую систему. И попробуем его здесь а, наш ключ принять. То есть GPG. Кейссер PGP mido. E case. И наш ID ключа. Пробуем публичный ключ получить к себе в систему. Так, мы его получили. Давайте посмотрим GPG ListCase. И видим, что этот публичный ключ у нас ревоки, То есть он отозван. Использовать мы его не сможем. Все, вот так работает система отзыва. Ну, естественно, нужно публичный сервер ключей использовать, чтобы вся эта цепочка правильно работала. Это в основном используется, когда ну, много людей, которые для вас могут шифровать данные. Поэтому смысл имеет использовать такие сервера. Если там один-два человека, проще позвонить по телефону и сообщить ему, что ваш публичный ключ больше не стоит использовать, нужно закачать новый. А если как бы, пользователей много, которые могут шифровать для вас данные, то и имеет смысл процесс если так, автоматизировать и использовать публичные сервера ключей для этого. В электронном руководстве я еще расскажу про цифровую подпись файлов, уровень доверия колодельцам ключа, разберу опции популярные команды GPG. Сейчас я на этом не буду заострять внимание. И давайте в конце поговорим про надежное удаление файлов. Для надежного удаления файлов используется программа Shred, входящая в пакет Core Utils. Потребность в удалении файла может возникнуть после создания его зашифрованной версии, Место на диске, где находится файл, перезаписывается в несколько проходов и восстановить его практически невозможно. Давайте разберем пример удаления с помощью команды Shred. Видим, здесь у меня есть BoxKey файл. Как же удалить этот файл надежным способом? Shred команда, U, V и название файла. Вот В 25 проходов удаление у нас по умолчанию проходит. Можно с помощью... Справки посмотреть, что там вообще еще есть. Здесь можно и вручную сдавать. С помощью n. Сколько нужно будет перезапись производить. По умолчанию 25 раз происходит. Вот этот способ, он намного надежнее, чем просто команды RM. Можно будет использовать чтобы удалять файлы, для которых уже есть зашифрованная копия.